И всем привет, с вами Даркики, и мы будем снимать с вами Майнкрафт, обзор на сервер Diamond World. Тут, короче, есть меню, это компас, если что. Есть еще и выбор лобби, это, короче, ну, я на первом, если что. Это, если что, красным, а есть еще и белые. Это зеленый, если что, подгорается. <кх> есть компас. Которая отвечает за меню. Нажимаем. И тут есть Prison Normal, Prison Evo, Prison Op и Block Master. Есть еще и также же Skyblock и Bedwars. Я начну с Prison Evo. Первый сервер. Потому что я тут обычно играю. Если на втором я сразу зайду, то я сразу с первого уровня начну. Короче. Нажимаю. Конечно, у меня все прокачано, но я не самый высокий уровень. И для этого мне нужно прокачиваться. Чтобы прокачиваться, мне нужно зайти сюда и поднять уровень. Тут написаны блоки, сколько нам нужно добыть и деньги. Также еще мы нажимаем на шахты. И вот, у нас есть первое листво. Это минимальный уровень, самый первый еще и вторая листва. Это ли что. Ну, я вам покажу. Вот. Делаем так. И вон тут, короче, обычная листва. Все вот это. И тут есть еще и вот такая листва. Более редкая. И теперь переключаемся на вторую листву. И так с каждой категорией все выше и выше шанс с редкой листвой. У меня сейчас дорогоценности второго уровня тут короче спавнится дорогоценности вот например изумрудный блок золотой блок железный блок и рационный блок. вы можете поиграть на этом сервере айди в описании вот те кто понял кто-то молодец Короче, есть еще и для прокачки инструментов специальный магазин. Нажимаем на звездочку и нажимаем на магазин. Тут, короче, можно купить, например, прокачать алмазный шлем или алмазный меч. У вас, конечно, это все будет ничего. И вот. Еще кое-что. Можно еще и это все продать. Это будет отображено в чате. У меня сейчас на балансе 17 миллионов. Можно сказать, то, что 18. И еще тут есть ПВП. Коллекционер. Тут мы можем еще и выбивать шарды. Шарды нам нужны для прокачки. Вот оно. Например, вы хотите больше шардов. Тут надо прокачивать это. Или больше кейсов, тут нужно тоже это прокачивать. Или больше здоровья, больше чередей, типа перезарядки посохов. Но на это очень сильно много нам нужно шардов. Есть еще и вот это. Это, короче, прикольная вещь для ПВП. Типа накладывать на противнику кровотечение или еще что-то. Тут еще есть вампиризм. Это вы все знаете, что это. Еще тут есть боссы. Боссы за них могут дать деньги. И еще кое-что. Самый финальный босс это самурай. Я, конечно, до него еще и не дошел. Там есть пвп. У некоторых даже нету ПВП, кстати. И вот, например, тут тоже есть ПВП. Есть еще и достижения, благодаря тому, что вы получите шарды. Или, например, кейсы. Можете еще и какой-то процент для шартов получить. Вот, например, этот. Добыть 5000 обсидиана. И тут есть еще и прогресс. И вы за это получите верный бустер шардов 1.2. Это у вас сейчас автоматически стоит 1.0. А там будет стоять потом после этого достижения 1.2. Если вам понравился этот видеообзор, обзор, этот сервер, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ставьте колокольчики, колокольчики, чтобы присылались для вас уведомления. Всем удачи и всем пока. С вами был Dark King.